Он находился в бурых трущобах где-то к северо-востоку от того, что некогда было вокзалом Сент-Панкрас. Он шел по булыжной улочке мимо двухэтажных домов с обшарпанными дверями, которые открывались прямо на тротуар и почему-то наводили на мыс о крысинных норах. На булыжнике там и сям стояли грязные лужи. И в темных подъездах, и в узких проулках по обе стороны было удивительно много народу.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 Резкие голоса вдруг смолкли, в молчании женщины окинули его враждебным взглядом, впрочем не враждебным даже, а скорее настороженным, замерев на миг, как будто мимо проходило неведомое животное. Синий комбинезон партийца не часто мелькал на этих улицах, показываться в таких местах без дела не стоило. Налетишь на патруль, могут остановить. «Товарищи, ваши документы, что вы здесь делаете, в котором часу ушли с работы? Вы всегда ходите домой этой дорогой?»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 Пили шампанское, носили цилиндры, старик внезапно оживился. – Цилиндры! – сказал он. – Как это ты вспомнил? Только вчера про них думал, сам не знаю с чего вдруг. Сколько же лет, думаю, не видел цилиндра, совсем отошли, а я последний раз надевал на невесткины похороны. Вот еще когда, год вам не скажу, но уж лет 50 тому. На прокат, понятно, брали по, по такому случаю. Цилиндры не так важно.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 При встрече с ними вы снимали шапку. Каждый капиталист ходил со сворой лакеев. Старик вновь оживился. Лакей! Сколько же лет уж не слыхал этого слова, а? Лакей! Прям молодость вспоминаешь, честно слово. Помню, еще когда ходил я по воскресеньям в Гайд-Парк, речи слушать. Кого там только не было? И Армия Спасения, католики, и евреи, и индусы. И, и был там один... Имени сейчас не вспомню, но сильно выступал. Ох, как их чехвостил! Лакей, говорит, лакей буржуазии, приспешники правящего класса, паразиты, во, как еще загнул! И гиены, гиены, точно гиенами называл. Все это, конечно, про либористов, сам понимаешь. Уинстон почувствовал, что разговор не получается. Я вот что хотел узнать, сказал он. Как вам кажется, у вас сейчас больше свободы, чем тогда?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 Любили, чтоб ты дотронулся до кепки. Вроде оказал уважение. Мне это, правда сказать, не нравилось, но делал не без этого. Куда денешься, может, сказать. А было принято, я пересказываю то, что читал в книгах по истории, у этих людей и их слуг было принято сталкивать вас с тротуара в сточную канаву. Один такой меня растолкнул, ответил старик. Как вчера помню, вечер после грибных гонок. Ужасно они буянили после этих гонок, нашев взбери авеню, налетаю я на парня, вид благородный, прадный костюм, цилиндр, черное пальто, идет по тротуару, виляет. Я на него случайно налетел. Он говорит, не видишь, куда идешь, говорит. Я говорю, а ты что, купил тротуар-то? А он грубить не будешь, голову к чертям отверну. Я говорю, ты пьяный.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 И у меня ноги другой раз болят, хоть плач и мочевой пузырь, хуже некуда. По шесть-семь раз ночью бегаешь, ну и у старости есть радости. Забот уже тех нет, с женщинами кондилиться не надо, это большое дело. Веришь ли, у меня лет тридцать не было женщины, и неохота. Вот что главное-то. Уинстон отвалился к подоконнику, продолжать не имело смысла.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 Подобный муравью, который видит мелкое и не видит большего. А когда память отказала, и письменные свидетельства подделаны, тогда с утверждениями партии, что она улучшила людям жизнь, надо согласиться. Ведь нет и никогда уже не будет исходных данных для проверки. Тут размышления его прервались. Он остановился и поднял глаза. Он стоял на узкой улице, где между жилых домов втиснулось несколько темных ловчонок.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 Шел мимо, уклончиво сказал Уинстон. Решил заглянуть. Ничего конкретного мне не надо. Тем лучше. Едва ли я смог бы вас удовлетворить. Как бы извиняясь, он повернул кверху мягкую ладонь. Сами видите, можно сказать, пустая лавка. Между нами говорят торговля антиквариатом почти иссякла. Спросу нет. Да и предложить нечего. Мебель, фарфор, хрусталь, все это мало-помалу перебилось, переломалось, а металлическое по большей части ушло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 Какой-нибудь интерес могла возбудить только мелочь, валявшаяся на столике в углу. Лакированные табакерки, агатовые брошки и тому подобное. Уинстон подошел к столику и взгляд его привлекла какая-то гладкая, круглая вещь. Тускло блестевшая при свете лампы. Он взял ее. Это была тяжелая стекляшка. Плоская с одной стороны и выпуклая с другой. Почти полушарие. И в цвете, и в строении стекла была непонятная мягкость.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 Признательно похвалил старьевщик. Но в наши дни мало кто ее оценит. Если вам вдруг захочется купить, она стоит 4 доллара. Было время, когда за такую вещь давали 8 фунтов, а восемь фунтов. Ну, сейчас я не сумею сказать точно, это были. Это были большие деньги. Но кому нынче нужны подлинные древности, хотя их так мало сохранилось? Уинстон немедленно заплатил 4 доллара и опустил вожделенную игрушку в карман.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 Хозяин же, получив 4 доллара, заметно повеселел. Уинстон понял, что можно было сторговаться на трех, а то и на двух долларах. «Если есть желание посмотреть, у меня наверху есть еще одна комната», — сказал старик. «Там ничего особенного, всего несколько предметов. Если пойдем, нам понадобится свет».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 Оно разрушено. В середине улицы, э, за дворцом юстиции. Верно, за Домом Правосудия его разбомбили. Но много лет назад это была церковь, Сен-Клемент, святой Клемент у датчан. Он виновато улыбнулся, словно понимая, что говорит нелепость, и добавил. Апельсинчики, как мед, в колокол Сен-Клемент бьет. «Что это?» – спросил Уинстон. «В детстве был такой стишок. Как там дальше, я не помню, окончается так».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 Вот дальше опять не помню, а Фартинг это была такая маленькая медная монета наподобие цента. А где Сент-Мартин? спросил Уинстон. Сент-Мартин, это еще стоит на площади, на площади Победы рядом с картинной галереей, здание с портиком и колоннами с широкой лестницей.